И всем-всем-всем здорово, ребят, с вами я, Ванек. мы с вами продолжаем проходить четвертую Saints Row. И, кстати, ребят, у меня скоро будет подкаст, поэтому я приглашаю вас всех на него послушать даже. Пашка, слушает. Куда меня... Куда меня занесло? Президент, подсветите, меня... You? Как слышишь? Конечно, слышу. И это меня стремает, потому что телефона у меня нет. Конечно. Я то уж прописал всю эсмиляцию, звучит в тугу. Мне должно так слышать, и не хочет так. Так это же... И это начало сын... начало... Как насчет того чтобы вытащить меня отсюда? Слушай, Кинзи, я безоружна. Как насчет того чтобы вытащить меня отсюда? Э, сигнал мне нужно отследить твоему телу, чтобы украсть автомобиль. Так. А это сенсор 3, так? Ой, черная молния. бнперреш Кстати, слушайте мой подкаст это будет полезно для скорее для парней которые смотреть это видео будут или может даже для девушки если конечно кому-нибудь понравится мою мой подкаст но ну, будет даже наверное важнее для парней для для парней даже будет реально он нужнее, потому что, ну, как бы, подкаст мой только исключительно для пацанов. Где-то в ближайшей на, на, на GPS-карту. Это... Знаешь, так, так, карта, мэп, иди на карту. Эх, на 100 GPS, на Friendly Fire, так. Ну, чё они у 9, 8, 9. No. Нет. Такая реальность у каждого ребенка. Она может предложить концепции депротивного какого-то там общества? Нет. Ты меня слушаешь <соединяющие> со временем я в пытаюсь пытаясь разобраться в системах диейников, возвести в солнечный парус, типа, система это просто, а вот отучить тебя и попытаться найти тело это much сложнее. Дорогая, ты супер. У не... меня не могу я, не могу я. На Б и на Ю переключи радиостанцию на Б на точку из Идите в, в, в дружественный огонь, хрен ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, может, белый дом расстроили, не знаю, может быть, а что? Да, я подумала, что мы можем его зал. Может, добавим еще пару шестов для колон, посадим колей. В таком посевном стиле. Ты серьезно? Ну да, а что У меня. Или давай еще несколько. Трип шестов. Еще несколько? Значит, у тебя еще есть шесты для стептиза? Ну, знаешь, я их доставила... ...поставила, когда только начинал президентство в мире. Ну, это было... Я вставляла в и ей сверлила сама, поэтому... Извиняюсь. Суверенж... У нас как бы 8 уже 30, мы... Продолжаем мы с вами играть в СССР 4. 8.30 вечера, конечно же. А тут авторитет есть? Можно? Тут авторитет можно зарабатывать, но это когда уже будешь... Не, ну я знаю, что к тому времени, как... Я доеду до Friendly Fire, мне... Так, я говорил вам, ребят, в прошлой серии, что в играх играх простых и от Rockstar, и, наверное, и в этих играх от Volition запрещено использовать на настоящей марке автомобилей. Поэтому тут, это так, LX 9 вот тот вот V10. BMW это запрещено... Использовать нормальную такую марку автомобилей BMW. Ну, это не BMW, поэтому это какая-то суверендж. Sov Что случилось с куполом? Не знаю. Надо, надо будет that. посмотреть. There's there's Тут повсюду голова резинника. Как я вижу, дзиницы запланили весь город. Тут везде технологии. Ты завид... Только не говори мне, что ты им завидуешь. Тебе это нравится? Ну, немножко, может, нравится. О, похож парень на Джонни Гетта пробежал справа. Кстати, реально похож на Джонни Гетто. Yeah. Потом мой подкаст будет интересен только для пацанов, ну, только для, да, ребят, только для нас будет интересен, девушкам лучше этот подкаст не слушать. Это, я, короче, сообщу девушкам, что этот подкаст мой следующий лучше реально не слушать, потому что, ну, а пацанам будет интересно узнать. Ну, точнее, моим друзьям. Да и парням, которые не мои друзья, им интересно будет узнать, что же я хочу им сказать. Миллиметражей 2. А тут, интерес можно будет против зомби играть, а? Или нельзя будет? Миллиметражей 3, 4... 5 и 6 и 7 и 8 и 9 максимум 9 миллиметражей а 10 миллиметраж мы не будем делать потому что ну, 9 уже это максимум на симуляции все идите по friendly fire Первый уровень посреди полосы, посреди полосы, миллиметраж один, опт-один. Это, миллиметражей тут мы не делаем, потому что, ну, не надо. Три. Миллиметражей больше не делаем, потому что, ну, они нам не нужны. Как бы. Что он не так, блин, с этим местом? Нет, вот нельзя. Ну и не надо. Ну и не будут, значит, музыку менять ее. Два миллиметра. Три миллиметраша. Четыре миллиметраша. Пять миллиметражей. 6 миллиметражей. 7 миллиметражей. 8 миллиметражей. А, ну ладно, 7 миллиметражей. 8 миллиметражей. 10 жиль мы будем сенсору 3 на стриме с вами и стрим кстати тоже будет как я вам и обещал помните я вам обещала ребят помните ребят я вам обещал я обещаю пытаюсь держать в отличие от кое-кого я вам обещал эм, я вам обещал я помню как стрим по сенс 3 будет стрим по сенс 3 и и я в конце этой игры буду обещаю вам честно что будет стримом по 4 по этой части сенс я вам обещаю когда-нибудь, ну точно, когда-нибудь сделал я стрим по Sensor 3. You и бы президента таким не заморачиваться. Я помню, как покупать свалы. Спасибо, Кинзи. Я помню, блин. Кинзи, спасибо. Я же этим занимался уже. Отправиться за покупками. О. с какого-то фига у меня уже тысяча. Купить оружие, купить боеприпасы. У тебя нет никакого оружия. Купить или улучшить оружие. Да, купим пистолет. Вот этот вот тяжелый пистолет за сотню. Ай, блин, да за сотню принять, окей. Купить обвес. Так, а. Назад, назад. Купить пистолет. Излюбленный пистолет святых. Тяжелый пистолет Флетчер. Купить это скорострельный пистолет пулемет. Купить за сотню. И купить еще назад надо, на назад надо, на назад надо. И еще надо купить дробовик, помповый дробовик за сотню огам. Купить обвес. Так, настроить емкость магазина. Емкость магазина за 100. Емкость магазина нужно. Урон прокачать нужно. Да, да, урон даже надо было бы. Я сказал бы так. Скорострельность надо прокачать. Отдачу еще надо прокачать. И у меня остается 300 баксов. Ну, этих дзинниковских. Денежек. Скорострельность для пулемёт. Магна. 200. Ну ладно. сто Блин, Урон! Урон я хочу прокачать. И все, и ноль, все, И вс, деньги ушли в ноль. Ну нулищем. Выход. Выйти. Вы уверены? Принять, да. Тут как всех во всех сенсу сейчас будут милицейские. Надеюсь, ты нашла кто-то лес, потому что тебя считают тучку копов. они вообще слышали о второй поправке. Зиник в этой. Зинник в этой. Симуляции главной. Разве они не слышали про конституцию? А нет! Корлес скорострельный пулемет, магна. О, oh, вот. Это патроны, это. это синяя это жизнь. Это здоровье плюс. Еще удивленчес, говоря, что они слышали про конституцию. Вот, П пистолет возьмем. не сиять пока Тихо, пока ты меня не вытащишь еще раз сначала мне нужно сохранить пару денесов если конечно президент не поубивает еще немножко пришельцев